Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. И в этом видео мы с вами будем дальше знакомиться с удивительным, очень простым и легким методом, который называется 60-диадзи. начинающих то есть у нас с вами столб года отвечает за какие-то самые яркие черты характера человека также отвечает небесный ствол за здоровье а земная ветвь в столбе года отвечает за общие отношение к жизни морали и к семье столб месяца э, отвечает за социум за наше с вами поколение сейчас отвечает за родители э, небесные стволы отвечают за амбиции а земные ветви за характер за характер знаете такой характер который мы проявляем в социуме э, в частности мы строим на этом характере карьеру поэтому э, вот вместо карьеры мы очень часто смотрим именно земную ветвь месяца столб дня про которую мы и говорим, что самая важная характеристика, почему именно сюда попадает, потому что столбня отвечает за саму личность, а, а, то есть за то с чем мы сами как бы отождествляемся вы сейчас поймете то есть каждый столб он похож на что-то дается ему определенный природный образ небесный ствол это э, личный взгляд на жизнь человека земная ветвь часто определяется как, э, как здоровье либо самый распространенный спо, э, способ чтения карты это отношение с супругом до да, супружеский дом ну и стоп часа если вы точно знаете свой час это стоп еще мы называем детей Здесь мы смотрим карьеру, результаты деятельности, небесный ствол от, отвечает за увлечение а земные ветви за наши желания. Часто спрашивают, можно ли по методу 60-й прочитать все столпы. Да, можно. Просто у вас будет описание для каждого столпа, такое описание на несколько страниц, как я уже сказала, в котором можно буквально прочесть эм, вот в, краткое такое описание вот всех аспектов про которые я говорила но конечно же это можно и применить к столпу месяцу к столпу года к столпу часа но уже не в сто процентов как вы читаете потому что метод 60 дядзы он исходит из того что верхний знак это как бы столбня да? а вам тогда нужно немножечко как-то перекладывать будет на то что брать какие-то основные характеристики и понимать что у вас попадает в столб месяца в столб в года или в столб в час и с учетом вот этих базовых характеристик вы можете попробовать прочитать всю абсолютно карту Но, ну, как я сказала можно прочитать просто по одному столбу дня и вот сейчас я вам покажу это сергей безруков как вы знаете это артист театра театр и кино и столб дня будем тоже его рассматривать по столбу дня этот столб дня такой красивый романтичный называется свеч свеча плывущая по реке или звезды отражающиеся на ровной глади озера а, о чем рассказывает этот столб какой характер дает человеку этот столб люди умные в них бывает черта занудства, может быть, какой-то назойливости, но они очень добросердечные, очень духовный слой, э, столб. Из них получаются очень хорошие такие наставники, даже там большего масштаба гуру, э, какие-то э, человек, который может давать проповеди, например, да, то есть проповедники. Они любят много-долго красиво рассказывать, все это раскладывать по полочкам. Люди динхай, то есть мы, мы видим, что в столпе дня один и семья Хайм называется. Это независимые, очень амбициозные и люди идеалисты. Очень элегантные, очень любят э, выглядеть эффектно. Сами по себе позитивные люди, готовы... Э, Идти на контакт с другими, готовы выслушать. У них хорошо работает интуиция, у них хорошо раб... в интеллектуальном плане люди такие развитые. Они очень любят учиться, они очень любят жаждут даже знаний, они любят, любят открывать для себя новые горизонты логика сильная такая черта у этих у этих людей но обидчивые их легко обидеть хотя они очень тянутся к социуму и очень хотят быть с ним близки внутри столпа мы видим так сейчас мы этот момент пропустим мы еще будем с вами на уроках разбирать те знаки которые мы видим внутри столпа будем разбирать символические звезды но ну, у нас с вами такая ознакомительная беседа поэтому э, ознакомительное видимо видео поэтому расскажу не буду рассказывать уже все да? А, особенности. Просто кто у меня учился, знает, что то столб, так называемый замковый. Да? Дин сливается с Реном внутри внутри э, свиньи, и это, конечно, накладывает свои, свой отпечаток то есть ДИН и Рен сливаются в печать. Это говорит о том, что у этого человека будут всегда какие-то высокий социальный статус. Или у него будут какие-то знакомства очень а, высокие. Или он будет известным человеком. То есть, вот такой замковый стоп, он дает свои ну какие-то, может быть, не совсем видимые, но плюсы. Вернее, они не совсем очевидные, но они будут видимы уже вот, результат этих плюсов. А, способности. Эти люди могут быть очень хорошими тоже политиками, они могут работать и зарабатывать хорошие деньги. Там, правда, будет, конечно, проскакивать у нас звезда банкротства, поэтому с бизнесом тут тоже может, надо быть поосторожнее Если приходят звезды, банкротства, работают сильно в карте, то нам нужно заниматься больше благотворительностью. Итак, финансисты, политики. Дипломаты хорошие администраторы умеют убеждать, хорошо могут работать в какой-то публицистике, СМИ, рекламы, мотивировать группы людей на что-то. Но, и самое главное для нашей карты, что это люди, у которых, как правило, проявлен хороший драматический талант. То есть они в искусстве к драматическому искусству у них есть склонность отношения в нашем случае мы видим рассматриваем карту мужчины в большинстве таких случаев для мужчин мужчина с таким столпом мы сейчас не говорим про Сергея просто вот мужчина с таким столпом получается что дом брака мы видим контролирует сам самого господина дня то есть такие люди конечно им, ну, им желательно сохранять какую-то свою независимость и для них может быть какие-то свободные отношения будут даже крепче вот без если не будут тяготить либо это могут быть отношения если они ну если их как-то правильно выстроить потому что человек заботливый человек ответственный и желательно чтобы внутри внутри отношений была вот такая свобода дети приносят удачу такому столпу особенно вот внимание тоже интересно к судьбе Сергея, да, имеет отношение. Особенно те дети, которые рождены поздно. То есть это такие очень, очень хорошо для для этих людей. Что полезно? Очень полезно, когда в небесных стволах стоит РИН. Вот как мы видим. ГИАН хорошо бы был. То есть человек может контролировать уже тогда и свою жизнь и и, и многое можно так сказать своей жизни. Что не полезно? Не полезно, если человек рожден зимой. Но мы видим, что в нашем случае человек рожден осенью. А, в этой карте, в, ну, не в этой карте, а для этого столпа большое количество воды, конечно, не самое хорошее, потому что труднее будет жить как бы человеку. А, но мы не боимся трудностей. И, конечно, мы не любим, что если у нас там встречаются две свинки в самом наказании, либо у нас рядом стоит змея и делает сталкивается со свиньей и делает этот столб, так сказать, вот таким, ну, нестабильным. Да? Если к вам приходит такой столб удачи индийский огонь на свинье, неважно, какой у вас господин Я, просто сам по себе столб удачи дает. Эм, каждые 10 лет к нам приходит столпы удачи, да, жизнь делается довольно гладко, спокойной, так, все мирно, тихо. В этот период лучше ничего кардинально не менять в своей жизни, потому что поменять. И разрушить, что есть, очень легко в этом периоде времени. Ну, в общем, как говорится, не суетиться, да. То есть лучше придерживаться какой-то одной определенной линии. Ну и в конце еще хочу рассмотреть с вами одну карту: карту нашего бывшего соотечественника и человека уже с совершенно из другой сферы жизни. Сергей. Брин, он один из соучредителей Гугла и даже по очень старым оценкам он уже был миллиардер. Его столб, вот его столб это заснеженная равнина, замерзшая земля. Если человек рожден зимой или осенью, а если человек рожден, ну у нас в нашем случае человек рожденный осенью, да, в обезьяну считается, несмотря на то, что август обезьяна это уже начало осени по китайскому календарю, а вот если бы он был рожден весной или летом, то уже бы было смешание большой воды с, а, с черноземной зем, землей, потому что это уже у нас не скала ринская а почва это уже у нас такой ну не чернозем такая мягкая почва почвы садов конечно большая дает вода дает просто грязь характер очень талантливые прямолинейные честные люди обладают широким кругозором у них очень широкий диапазон интересно э, видят всегда далеко и масштабно человек с очень с хорошей знаете такой чуйкой, из изобрета значит, с хорошо работает изобретательность в голове какие-то оригинальные идеи он понимает куда двигаться и как двигаться они очень быстро легко учатся умеет приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам к другим странам к новым бизнесам и так далее общительные приятные в общении люди людям нравится с ними общаться они легко сходятся с людьми. А, вообще сам по себе столб, если сейчас мне относительно Сергея говорить, то э, столб, который не сильно гонится за каким-то амбицией, но мы его лично, собственно говоря, не знаем, да? насколько он амбициозен, может, он просто вот так, как это называется, подфартило. Да? Но это люди, которые любят комфортную жизнь и которые э, не часто будут вот бешено зарабатывать деньги, им интересен. У них мотивация не получение денег, а вот реализация каких-то своих внутренних желаний, стремлений, каких-то интересов. Что еще можно сказать про про людей с этим столпом? Вообще, вы знаете, информации очень много, и мы ее будем проходить, потому что Время в таком маленьком ролике рассказать про каждый столб личности достаточно сложно, да? Еще бы хотела сказать, что если у вас есть такой вот ребенок с таким столпом личности, его нужно поддержать. Они очень быстро находят в своей жизни свое чутье и их ведет к своему предназначению. Если в начале жизненного пути поддержать то есть если родители начнут образовывать ребенка в этой степени если как-то знаете среда будет вот поговорить к тому чтобы он развивался в том направлении которое им интересно то вот как раз тогда он и добивается огромных огромных успехов про способности про отношения, что полезно что не полезно в каждом столпе мы будем с вами разговаривать обязательно а, ну если к вам пришел столб удачи опять же давайте просто скажем потому что на столб удачи мы очень сильно тоже обращаем внимание по 60 и и мы будем обязательно обговаривать каждый столб а, что делать если если он приходит по времени так вот если у вас пришел такой столб то ну, во первых земля может конечно некий застой в делах образовываться то есть может быть некое замедление вы можете стать более консервативным более осторожным но с другой стороны это такой период хорошего внутреннего покоя и гармонии Итак, друзья еще раз приглашаю вас всех на свои открытые вебинары посвященные посвященные собственно говоря этому очень простому и легкому методу 60 69 ну и приглашаю на свой курс на котором я вам дам всю всю информацию по каждому столбу по каждому столбу и научу пользоваться этим простым удобным легким методом так что изучайте астрологию и узнайте про самый легкий способ прочитать судьбу человека.